Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую вас от имени коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, одного из давних и активных партнеров РУДН. Проблемой изучения и преподавания русского языка как иностранного в нашем университете были подняты еще полторы сотни лет назад основоположниками знаменитой на весь мир Казанской лингвистической школы, такими как Иван Александрович Бадуэн-де-Куртене, Василий Алексеевич Богородицкий и другие. Поэтому актуальность данной конференции не вызывает у нас ни малейшего сомнения, тем более, что она организована одним из лучших вузов в области преподавания русского языка. Российским Университетом Дружбы Народов. Уверен, что конференция пройдет на самом высоком уровне, а приглашение на нее более чем 200 авторитетных экспертов позволит в кратчайшие сроки решить проблемы, выявленные в ходе ее проведения. Желаю всем участникам конференции новых научных и практических достижений, залогом которых является тесное сотрудничество ученых различных вузов, научных направлений и школ. Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ всегда открыт для партнерства, готов к совместным проектам и разработкам, плодотворных дискуссий и положительных эмоций вам, уважаемые коллеги.